Построение середины отрезка. Задача построить середину отрезка. Пусть дан отрезок АВ Построим точку О середину отрезка АВ. Построим две окружности радиуса АВ с центрами в точках А и В. Они пересекутся в двух точках П и Q. Проведем прямую ПК. Точка О пересечение этой прямой с отрезком АВ и есть искомая середина отрезка АВ. Докажем, что точка О середина отрезка АВ. Треугольники АПК и БПК равны по трем сторонам. Поэтому угол 1 равен углу 2. Следовательно, Отрезок ПО бисектриса равнобедренного треугольника АПБ, а значит и медиана, то есть точка О, искомая середина отрезка АБ.